Привет, с вами Мару Крафт, и в сегодняшнем видео я вам расскажу все о таком бравлере, как Бе, все ее секреты, как э, эффективно ею играть. Ну что ж, смотрим. А сейчас внимание на экран, комментарий дня. Если ты хочешь попасть в комментарий дня, оставляй свои классные комментарии под этим видео. Ну что ж, поговорим о б. Беа это такая милая девушка в костюме пчелки, у которой также есть подружка маленькая пчелка. Обычный скин Беа в виде пчелы достаточно миловиден и ей очень приятно играть. Второй ее скин это б Божья коровка, где она ярко-красного цвета, тоже достаточно милая, просто ми ми, -ми. Ну и... Самый лучший скин для Бея, это Бея Мега Муха. Она ярко-фиолетового цвета, у нее потрясающие крылья, классная анимация. И этот скин занял одно из э, пяти почетных мест в топ лучшие скины в игре Бравл Stars. Итак, поговорим с вами о гаджетах Беа и самый классный ее гаджет это потревоженный улей. И здесь следует сказать, что э, этот гаджет был более крутым до изменения баланса. Именно э, раньше он наносил реально много урона. Ну, сейчас урона наносится поменьше, однако этот гаджет все равно достаточно эффективен. Как выглядит его действие? Беа выпускает э, трех пчел, которые могут разлетаться, разлетаться достаточно далеко, и на данный момент они наносят по 800 единиц урона. А до изменения баланса э, количество наносимого урона было в разы больше. Ну да ладно, несмотря на э, изменения наносимого урона, этот гаджет все равно действует круто, эффективно и им классно пользоваться. Второй гаджет Биа называется медовая патока. Беа выпускает перед собой вот эту вот лужицу медовой патоки, и тот игрок, который в нее попадает, он как бы замедляется. Однако, Урон никакой особо не наносится, и ее, этот, эту патоку очень легко разрушить. Но секрет в том, что этот гаджет все-таки нужно использовать. И использовать его тогда в качестве щита, который защитит Био от, вот, от выстрела э, нападавшего, и БИО может вовремя среагировать и защититься. Но обратите внимание, медовая патока вас не защитит от слэшеров, поэтому будьте внимательны, когда вы используете этот гаджет, обращайте внимание на тип бравлера, с которым вы столкнулись. Поговорим о пассивках. Собственно говоря, у Бея крутая пассивка всего лишь одна, а вторая я даже не буду говорить. Итак, ее самая крутая пассивка, это я забыла ее название, это медовая броня. А в чем же заключается суть ее пассивки? Когда у Беа остается одно ХП, Бея не умирает, у нее автоматически активируется ее вот эта вот защитная броня, и она может продолжать играть. Но, по крайней мере, один раз вы можете спасти себе жизнь во время игры. И, между прочим, Бея с пассивкой в медовой броне и Бея обычная, без нее, это реально просто два разных бравлера. Я вам желаю выбить эту пассивку и играть, используя медовую броню. А сейчас, внимание, у вас есть 5 секунд, чтобы назвать, как называется ульта b 5, 4, 3, 2, 1, и это железный Олей, конечно. А как же выглядит ульта у Беа? Беа выпускает... Трех пчел, которые разлетаются, и попадая в противника, они его замедляют. И в этот момент вы можете использовать автоатаку, даже не прицеливаясь, вы все равно достанете своих противников. Очень удобно и эффективно. Где же лучше всего играть, в каких режимах, на каких картах играть за бравлера Беа? И тут я вам с твердой уверенностью заявляю, б лучше всего использовать, в столкновении, на любых картах, в одиночном режиме. И именно сейчас очень классно и эффективно играть за Беа в столкновении. Прям берите и играйте. Бео сейчас является мета для, для режима столкновения. Если вы будете играть на высоких кубках 700-800-900 тысяч, у вас есть шанс встретиться... С кучей других Б. И мне кажется, это будет весьма забавно, странно, непонятно, но интересно. А сейчас внимание! Секретная стратегия для бе. Секретная стратегия работает ну, примерно до 750 кубков. Итак, э -э, в столкновении вы находите противника у которого не такой большой запас здоровья. Например, Брока и Ворона. Что я предлагаю вам сделать? Вы тимитесь с этими игроками и начинаете накапливать ульту. Ну, для этого вы можете как раз разок друг в друга стрельнуть. Но тут же во второй раз вам необходимо использовать заряженную атаку и тем самым вы сразу же уничтожите своего противника. Да, это подло это нечестно но как говорится каждый выживает как может каждый сам за себя однако будьте внимательны если вам попадется в ворон у которого есть гаджет щит и он его использует тут уже не поздоровится именно вам к вопросу о том чтобы тимиться. не бойтесь тимиться в столкновении но обращайте внимание с кем вы тимитесь. вы должны тимиться с теми противниками, которых вы сможете уничтожить своей заряженной атакой. Обращайте внимание на запасы их здоровья. Вы меня спросите, неужели за Бе можно играть только в столкновении? Да, именно так я и сказала вам в начале видео. Но, ладно, скажу еще. За Бе можно поиграть также в захват кристаллов, можно поиграть на некоторых картах в ограбление. Ну и, пожалуй, это все. И я напоминаю, что именно сейчас Бея очень круто играет в столкновение, поэтому вы можете, поэтому вы можете ее поднять легко до 30 ранга, играя в столкновение. Вообще, Бея это крутой бравлер, выглядит она симпатично, мило, классно за нее играть. В общем, играйте за Бея, поднимайте ее до 30-35-го ранга, я желаю вам удачи. И напишите в комментариях, у кого б уже 30 или даже 35 ранга. А с вами была Мару Крафт. До встречи в новых видео. Напишите в комментариях, о каком бравлере вы хотите узнать побольше из моих новых видео.